Я хочу притянуть удачу, мне она позарез нужна, Только хвост у нее горячий, и всерьез высока цена, Не исправить мне ошибки, их оплакивать. Смысла нет, я хочу зажигать улыбки тем, кто в сердце рождает свет. Я хочу поделиться чудом с целым миром, что стал чужим, я притягивать счастье буду, чтобы вечно делиться им. Мне в вправду полегче станет, если встречу счастливый взгляд. Люди злобой друг другу ранят, Но надежды мои не спят. Я еще притяну удачу, Чтобы ссоры людей ушли. Кто добрей, тот всегда богаче. Все мы дети одной земли, Нам бы просто делиться светом, Благодарно наверх смотреть. Я не верю, что в людях нету Той души, что умеет петь. Сердце доброе чаще плачет, Но от слез исчезает лед. Все равно притяну удачу, за падение, будет слёт.